Дорогие друзья, мы с вами снова в Троицком 4, и сейчас мы прибыли на участок, чтобы приготовить его к дальнейшим работам. Дальнейшая работа у нас строительство дома. Сейчас мы подготавливаем участок, Значит, приводим в порядок дренажные канавы, для этого сейчас были выстрелены вешки, и сейчас начинается чистка канав в последующем укладка геотекстиля георесет и заполнение георешетки значит вот такая работа, трактор у нас тоже jcb равноколесник вот уже мы можем посмотреть на первые результаты здесь уже вынут торф из ямы песок мы вкладываем отдельно Вот здесь вот, и им Выравниваем вот так вот аккуратненько все вытягивается и выравниваем э, границу участка Чистим землю складываем отдельно вот он втор, одна вот вторая куча она будет переводиться и убираться так вот потихонечку аккуратненько и еще такой нюанс мы остались здесь непрокопанные каналы специально для того чтобы если мы мы отсюда скроем то вода сразу пойдет к нам чтобы избежать этого мы оставили небольшую запруду тоже всем рекомендую поступать также потому что и так как вы видите, воды хватает а если она будет течь прямотоком то работать будет крайне неудобно Сейчас мы фильтруем, собирая отдельный песок, который у нас ушел в канаву. И отдельно собираем землю, которая также находится в канаве. Все, формируем участок. Сейчас идет планировка колоны до воды, так как нос планирован. Лишняя, лишний лишний крючок поднимается новую ручную мы его будем аккуратненько опускать вниз и уже формировать склон ровно ровно после муча Почистили сейчас канаву. У нас тут садусь. И смотрите, как края каналы трамбуем. надо трамбовка плохо идет по жидкому песку. Но мы обязательно это трамбовываем. Ну, по крайней мере, стараемся это сделать тщательно. И поэтому у нас получается. Вот, такая, вот такой отрабованный край длинажной каналы. И дальше мы продолжаем ее чистить. И теперь уже пробиваем запруду из торфа. И вычищаем ее основательно. Сейчас вычерпливается водичка, чтобы она не мешала. работать, дождик уже начинает капать, ну, ничего, вот видите, как аккуратненько, для чего это нужно? это нужно для того, что, конечно, когда-то все это может быть скроется, скроется водой, половодим и так далее, но как бы это не скрывалось, мы это делаем как для себя, то есть на качество, на совесть, и поэтому чистим до конца максимальную глубину вот. причем учитывая что это сейчас э, немножко какая черновая работа техникой бручную мы дорабатываем все аккуратно гладенько у нас получается все Расходим, да? Василий, как всегда, на высоте, работает профессионально, за что им огромное спасибо от всей команды, потому что вручную это сделать очень тяжело, очень трудоемко и долго, работая профессионально, он нам очень сильно помогает. выполняем в процессе работ. Хотим также сказать, вот Василий улыбается, потому что он знает, да, что требовательный отношение к технике рождает трепетное отношение к технике к тебе. Поэтому обязательно шпицировать, особенно когда идут сырые работы, канавы, пески, забивается все, и отход техники у нас также в процессе работы обязательно, чтобы она работала без отказа как мы свою технику это занимает всего 5 минут но это экономит часы сутки на ремонт техники когда она стоит простой а также она работает более качественно и не подводит нас в процессе выполнения работ на объекте вот такие нам попадаются деревья сухие в основном мы их убираем это деревья были убраны из каналы для того чтобы ее прочистить и сформировать край нашего участка с этой стороны игра сейчас уже почти сформирован. Вот. На той стороне уже происходит раскатка геотекстиля и его монтаж. Геотека продолжает работать в привычном режиме. Мы сформировали дренажную канаву, вот, сформировали скос, и теперь мы начинаем крепить геотекстиль. Геотекстиль мы берем 200 плотности и выше, для того, чтобы стояло это долго и надежно. Также мы геотекстиль крепим колышками и между собой по краю у нас идет арматура, для того, чтобы не только удерживала геотекстиль колышками, а чтобы колышки цеплялись за арматуру. Они скручиваются по краю, как сейчас Алексей нам демонстрирует. Если кому нужно привести в порядок дренажные каналы, звоните, обращайтесь. Делаем классно все, почистим. Вот. Водичку отведем, дренажик устроим. Работаем дальше.